Здравствуйте, дорогие мои! Сегодня мы в темпе поговорим о скорости. Скорости растут. Во всем растут, а непонятно, что автомобили давно могли бы ехать со скоростью 1000 км в час, если бы не желание человека за рулем доехать в добром здравии, а не просто самоубийца. В начале эры люди полагали, что Второе пришествие Христа и Высший суд наступит. У них при жизни постепенно ко всем пришло понятие, что это вовсе так быстро не случится. И люди как бы ожидали, что по крайней мере после их смерти, где-то там на Высшем суде им все зачтется. И что же мы видим сегодня? Создается полное впечатление, что карма настигает практически всех и практически всегда прямо при жизни. И все тайное, конечно, становится явным. Если кто-то помнит, монохромы были такие компьютеры. Нам казалось, что это очень быстро. Они были черно-белые. Ну, говорить о скорости сегодняшних ноутбуков, компьютеров, наверное, вообще не стоит. Как о сумасшедшей скорости передачи данных, которую мы наблюдаем ежедневно. Китайцы побили все мыслимые и немыслимые рекорды в скорости строительства. Но мне вспоминается Empire State Building. Начали строить Empire State Building в Нью-Йорке в 1929 году. Прямо начало Великой Депрессии. Закончили в 1931. На проектирование ушло в полтора-два раза больше времени, чем на строительство. Строительство, собственно, за него 410 дней на 86 этажей. Плюс, понятно, фундамент и нижние этажи. Рекорд был в том числе такой побит. За 10 дней... 14 этажей возвели. Вот такая сумасшедшая скорость, при том, что 3400 рабочих было на стройке, пятеро погибли, не считая еще сотен индейцев, работавших на высоте на монтаже. Ну, этих никто не считал, конечно. В 90-х я в Канаде наблюдал, как работают нефтяники. Если сначала они получали подряд на то, чтобы перевести и установить буровую установку, то в последующем они перешли к тому, чтобы считать днями. Каждый день они зарабатывали абсолютно космические деньги, но это обходилось куда дешевле и к заказчику. И чем же все кончилось? Они начали считать на часы. Понятно, что у нас в тот момент буровые перевозили месяцами. Скорость, безусловно, приводит к снижению затрат, к снижению себестоимости, к повышению эффективности, к значительной экономии любых ресурсов. Вы только себе представьте, в какие деньги вам обошлось бы, например, такси от Москвы до Парижа. Удастся. А, убедительный Во-первых, это мучиться ехать пару суток, во-вторых, жуткие деньги и сравнить 3,5 часа самолет очень удобно и намного дешевле. МФЦ в Москве созданы. Это сейчас называются эти центры. Мои документы, с тем, чтобы ускорить принятие ваших документов, получение вами отклика от госоргана, от органа регистрации возможно, для упрощения вашего общения с государством. И для того, чтобы исчезли очереди, достигли своих целей, безусловно. Уже сегодня мы видим, как сократились значительно сроки регистрации любых сделок, и это еще далеко не предел. Путин в начале этого года дал указания касательно того, что хотел бы видеть более современные фасады зданий, увеличить срок эксплуатации зданий, а также сократить сроки строительства, с тем, чтобы даже уменьшить количество приезжих в Москву, вступили в силу поправки к 214 ФЗ, которые говорят о необходимости использования эскроу-счетов. Таким образом, девелопер, продавая недвижимость, которая еще не построена и не сдана в эксплуатацию, свои деньги не получает. Эти деньги аккумулируются на банковском счете, а девелопер в свою очередь берет кредит у банка. Таким образом, у девелопера снижен стимул к тому, чтобы на начальном этапе продавать объекты дешевле, ведь он продавал и получал деньги, а сегодня продает и до денег дотянуться не может, И деньги ведь будут лежать в банке. Заявляется, что банк будет давать финансирование на лучших условиях, это да, но это уже все больше истории, прямого интереса нет, снижается стимул к реализации на начальном этапе. И девелопер заявляет повышенные цены. Что же как следствие покупатель не приобретает на начальном этапе. Давайте посмотрим на Остатки. Понятно, что при таком антистимуле к реализации по сниженной цене на начальном этапе, мы обязательно должны были бы получить ситуацию, когда спрос на покупку на начальном этапе будет снижен. И мы это получили, конечно же. В прошлом году, в пандемийном летом, практически все аналитики давали прогнозы о том, что рынок рухнет. Рухнет в течение полугода, рухнет прямо сейчас немедленно или будет рушиться в течение трех лет. Ни один из этих прогнозов не оправдался, и в результате недвижимость подорожала. Количество сделок выросло ориентировочно на 20-30-40%, примерно так же, как и цена в это же время. Могло ли так продолжаться долго? Едва ли. Стимулом к повышению количества сделок и цены, безусловно, стало... Предоставление льготной ипотеки с господдержкой. Льготная ипотека была вроде как продлена, но на самом деле процент вырос с 6,5 до 7, да и охват был значительно сокращен ввиду того, что снизился порог. Раньше был 12 миллионов рублей, теперь 3. Я бы сказал, что на самом деле ипотека была отменена. Льготная, вот это. Ну да бог с ним. Необходимо ожидать снижения спроса, снижения покупательской активности и увеличения товарных остатков, остатков на складах. То есть остатков в запасе у девелопера. Если в среднем у московских девелоперов на декабрь 2020 года остатки непроданных квартир в продаваемых ими проектах первичного рынка составляли 40%, то уже в феврале эта цифра дошла до 47%. Сегодня, по данным BNMAP PRO, на август 2021 года остатки составляли более 52%. Очень интересно, дней через 10 мы сможем в середине октября посмотреть данные BNMAP PRO по сентябрю. Я бы мог смело прогнозировать, что в будущем девелопер пожелает видеть от нас ускоренной реализации. Это значит, что необходимо... Создать сконцентрированный график мероприятий должна происходить пусть краткосрочная, но очень мощная, яркая и заметная рекламная кампания. В этот короткий промежуток реализации необходимо будет, возможно, дополнительно стимулировать риэлторов. Необходимо будет привлекать всех смежников от дизайнеров, отделочников, поставщиков мебели до инвестиционных консультантов с тем, чтобы максимально привлекать и подогревать интерес к продаваемому объекту. Это значит, что в том числе необходимо будет тщательно подготовиться к периоду сконцентрированной этой краткосрочной и быстроэффективной продажи. А значит, это готовые шоу-румы, а это уже, значит, работающие в этом объекте, объекты инфраструктуры. Это в том числе, значит, и высокую культуру проведения на объекте в период реализации отделочных и вот таких финишных работ качественные ролики качественная реклама но ну, не наподобие того что сегодня девелоперы риэлторы выпускают а скорее на уровне стандартов там Levi's coca-cola вот что такое творческое реально заметное я уже живу в предвкушении будущей схватки и точно знаю что это будет интересно всем скорости с вами снова был Георгий Ураган